Письма с кровью и грязью. В каких условиях их писали солдаты Первой мировой войны? В преддверии Дня Чувашской Республики мы решили поделиться догадками и тайнами об одной из коллекций в фонде университетской библиотеки. Подробности расскажем в сюжете.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 Нужно сказать, что большинство писем было собрано с конвертами, и на них были указаны конкретные адреса и имена получателей. И такая особенность, большинство этих писем было адресовано в Тетюшский уезд Казанской губернии. Ну и сейчас мы можем предположить, что это, конечно, было связано с процессом формирования коллекции. Солдатские письма поступили в библиотеку из Фонда общества археологии и истории и этнографии при Казанском университете. Члены этого общества собирали многочисленные коллекции, отображающие историю Среднего Поволжья и страны в целом. Начало Первой мировой войны вызвало патриотический подъем в российском обществе и способствовало особому отношению к начавшейся войне. Поэтому не случайно, что в протоколе общего собрания Общества археологии и истории и этнографии от 15 декабря 1914 года указывалось образовать при музее общество особый отдел для хранения газет, журналов, книг, картин, фотографий, карикатур и разного рода предметов, относящихся к современной войне. Однако, первоначально солдатские письма не планировалось собирать и заинтересовались ими члены общества позднее. Вообще затяжной характер Первой мировой войны и понимание вклада российского солдата, его подвига, героизма, понимание вот этого ежедневного вклада привели к тому, что начали собирать и формировать эту коллекцию. 13 декабря 1916 года в повестке чрезвычайного общего заседания общества вторым пунктом значился доклад действительного члена императорского русского географического общества Елены Владимировны Малостволовой о солдатских письмах. Будучи представительницей богатейшего рода казанских дворян, которым принадлежало имение в Долгой Поляне Тетюжского уезда, Елена Владимировна смогла сформировать коллекцию солдатских писем в эти годы. О многих письмах без конвертов в верхнем правом углу есть краткое обозначение карандашом населенных пунктов Тетюжского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 Нужно сказать, что э, письма на чувашском языке в первую очередь символизируют вот, многонациональный состав э, Тетюшского уезда Казанской губернии. Что интересно, создатель э, э, азбуки на чувашском языке Иван Яковлевич Яковлев родился тоже в Тетюшском уезде Казанской губернии. Ну и, и сама э, Малостволова, которая занималась э, сбором э, и подбором, э, формированием коллекции,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 диакритических э, знаков, которые э, помогают нам э, понять чувашский язык. Здесь используются как русские слова, татарские, конечно, на чувашском языке преобладает. Э, нужно сказать, что писали у кого как складывалось обстоятельства. у кого-то была возможность писать чернилами, кто-то писал карандашом. Э, мы смотрим разные-разные собрания, их большое количество вводили рукописи редких книг. Вот здесь вот э, такой вот